Аллатропия серы. При нагревании происходит разрушение кристаллической решетки серы. Расплав образован циклическими, восьмиатомными молекулами серы. При дальнейшем нагревании связи внутри молекул разрываются и образуются новые связи между атомами. В результате получаются длинные перепутанные цепи из атомов серы. Вязкость расплава возрастает.